Добрый день дорогие друзья, с вами в эфире вновь радио Сангейтс, меня зовут Владимир Гольштейн, со мной в студии Майкл Мелихов, специалист в области нумерологии, финансист, руководитель и организатор центра Сангейтс. И сегодня мы хотим обсудить две, на мой взгляд, лабоневные вещи, два вопроса. Один из них связан с развитием финансовых рынков, с динамикой развития после того, как Дональд Трамп уже стал президентом и начал формировать свою команду. Там произошла некоторая интересная, на мой взгляд, динамика. И, во-вторых, мы поговорим о нумерологической составляющей сегодняшнего дня, о том, что сегодняшний день представляет собой с точки зрения нумерологии. И Майкл, очевидно, постарается дать какие-то рекомендации тем людям, которые родились в этот день, ну и вообще всем тем, кто интересуется нумерологией. Майкл, здравствуйте. Добрый день, Владимир. Добрый день, уважаемые наши радиослушатели, YouTube-зрители. По поводу финансовых рынков. У нас, на мой взгляд, была очень интересная программа, в которой мы говорили о том, что происходит с долларами и с другими валютами после сенсационной, неожиданной победы Дональда Трампа. Скажите, есть ли какая-то новая информация, есть ли какая-то динамика уже после этого, вот теперь, когда Трамп стал постепенно формировать свою новую команду, и как бы вот эта волна после сенсационных результатов выборов утраслась, вот, вот что сейчас происходит на финансовых рынках? Для начала надо отметить то, что победа Трампа на самом деле не была сенсационной, поскольку я беседовал, и не один человек лично мне сказал о том, что, и не только мне, это было и в печати, о том, что победить Трамп просто, как всегда у нас и в мире, делается не так, как оно должно делаться. К примеру, я еще очень и очень давно, еще как только началась предвыборная гонка, и когда там только появился Дональд Трамп, и я читал, ну, это частная подписка, скажем так, и один астролог писал, проанализировав всех президентов, по его мнению, с его точки зрения, не было такого сильного гороскопа ни у одного из президентов, как у Дональда Трампа. После чего на него ополчилась вся астрологическая братья. Как это так? Ничего подобного. Ну, такие же коллеги-астрологи, исходящие из своих каких-то принципов, не знаю. Но в самом случае это не было сюрпризом. И в частности, я вел программу с астрологом, известным российским астрологом, тоже это неоднократно отмечалось, который еще полгода до того как были выборы спрогнозировал победу Трампа вот, а что на самом деле произошло ну, есть видео на ютюбе они и в программе Сангейтс Радио, Сангейтс Центр, они и в программе Интернет ТВ Чикаго где я об этом рассказывал, ну, вкратце можно сказать о том, что э, все сейчас э, Праздновают, так сказать, финансовые рынки, я имею в виду, празднуют победу э, Трампа, и э, что изменилось, это уже не тенденция, это уже реальность, э, все индексы до единого индекса, четыре индекса главных, это S&P 500, это Dow Jones, это Russell 2000, и это Nasdaq, э, вышли на новые рекордные рубежи. То есть наблюдается рост наблюдается рост, и это связано с тем, что что-то будет происходить, какие-то изменения. Я имею э, ну, все-таки 20 лет, скажем, э, работы на фондовых рынках. Я имею мои, скажем, какие-то э, наработки. Наработки и какие-то то есть э, временные промежутки, когда и куда, то, скажем, мы будем идти. То есть пока нету никаких разворотов, главных разворотов. То есть мы продолжаем идти вверх. То есть, скажем... То есть рынки а, отреагировали на всю эту ситуацию позитивно? Вначале было резкое падение, потом резкий подъем. Что интересно, в декабре месяце будет совсем скоро будет заседание FOMC Federal Open Meeting Committee. Это заседание главного центрального банка резервного банка резервной системы соединенных штатов где будет решаться вопрос о повышении тарифной ставки ну и почти сто процентов за это то есть это называется interest rate то есть это означает что экономика вроде бы улучшается вроде бы улучшается экономика поэтому в связи с этим, когда повышается чисто теоретически, вот интерес это означает, экономика улучшается, и это позитивно воспринимается э, финансовыми рынками, это негативно воспринимается компаниями, которые одалживают у банков деньги, поскольку в этом случае тогда соответственным образом они должны платить больше интерес или процент на долженные деньги. Но вот к этому все идет так сказать вверх и сегодня в плюсе и вчера в плюсе более того у нас буквально как мы знаем через пару дней будет очень серьезный праздник один из самых главных праздников в соединенных штатах это сэнс то есть благодарения. день а? день, благодарения. день благодарения совершенно верно и соответственным образом обычно Маркет идет, финансовые рынки идут, индексы идут вверх. Если говорить о долларе, то доллар продолжает свое победное шествие вверх. Соответственным образом вся валюта по отношению к доллару идет как бы вниз, особенно евро идет вниз и уже достигла, так сказать, ну, рекордной отметки за последние пока что год почти год, а вот доллар, наоборот, он уже за последние 14 лет, последние 14 лет не было такой высокой отметки, то есть это очень серьезная вещь ну какое-то, без сомнения, можно спрогнозировать какое-то, у меня графики есть, собственно говоря, их можно посмотреть где я уже показал о том, что будет какое-то временное, это называется pullback, то есть временное какое-то падение доллара, соответственным образом Э, валюта пойдет вверх э, ну, та, которая находится на другой стороне, к доллару mm -hmm. соотношение вот, а что еще можно сказать, золото золото, ну многие тоже на это смотрят, золото э, временно идет вверх несколько дней, но в общем-то сохраняется тенденция к тому, что она будет меньше чем 1200 то есть 1180 mm -hmm. где-то у меня даже заказы стоят на то, что надо покупать это, что, это золото. 1180, это долларов, это за... долларов за одну унцию. А, да. эм, вот. эм, дальше нефть, да, тоже многих волнует. Ну, вот заседание ОПЕК, э, то есть картеля, синдиката э, компаний, которые в, так на нефтяном рынке так значит задают тон будет и вот сейчас несмотря на какое-то временное падение ну уже 48 где-то за баррел это фьючерс я говорю про фьючерсы ну примерно столько же стоит нефть и так ну может быть в каких-то там вариантах то есть для это... России ситуация позитивная рост цен на нефть там всегда это признак хороший ну, я сейчас конкретно по регионам не говорю. У нас есть люди, которые разбираются в этом с точки зрения, скажем, астрологии. Они измеря... они разбираются в этом значительно лучше. Я, ну, как-то сказать, тоже разбираюсь, но считаю, что у них более приоритет. А я с точки зрения технического анализа, поэтому куда идет вверх или вниз, лично для меня не имеет никакого значения, поскольку если идет вверх, значит мы соответственно образом покупаем ну и так сказать получаем свои бенефиты, если идет вниз, то это называется играть на понижение, то есть мы совсем с другой стороны это делаем, это называется sell short, вот ну те люди, которые в этом немного разбираются мои студенты в частности, которых я обучаю, они это в курсе дела они это знают, и они получают точно такие же бенефит кстати глубочайшее заблуждение для очень многих людей которые покупают скажем mutual funds вот. а что такое mutual fund это фонд который состоит из какого-то определенного количества акций каких-то компаний и это разные совершенно фанды но это все манипуляция и спекуляция почему в одном из трех вариантов люди которые там находятся Которые купили эти фонды, они выигрывают uh -huh. Почему? Потому что только когда идет все вверх Тогда они выигрывают Если где-то идет если параллельно где-то То они ничего не выигрывают Они, правда, ничего и не проигрывают а Но они платят менеджмент фи Они платят за то, что они купили этот фонд менеджером Если идет вниз, так тем более Значит, Они проигрывают, это понятно Поэтому вот такого понятия selling шорт не существует в фондах, это нельзя делать Там можно только купить и держать Короче говоря, ограничивается свобода людей, трейдеров Понятно. Вот. Понятно. Ну вот примерно так, как это все происходит Спасибо, спасибо, очень интересный такой полномасштабный ответ глубокий я хотел бы теперь перейти ко второй теме нашей передачи и поговорить все таки о нумерологических характеристиках сегодняшнего дня и прежде всего о том, каковы эти характеристики для людей, родившихся сегодня. Можно ли дать такую оценку? Ну, конечно, это как раз-таки то, в принципе, в чем я, ну, немного будем говорить, разбираюсь. Но очень любопытный день сегодня. В части какой? Сегодня 22 ноября двадцать mm -hmm. э, то есть э, два. Э, в нумерологии существует есть разные нумерологии, их по-разному называется. Применная нумерология, западная нумерология, классическая нумерология, Пифигорейская нумерология, есть ведическая нумерология, есть халдейская нумерология. Вот единственная дисциплина из раздела, скажем, астрологии, где не осталось никаких следов. Об этом тоже говорилось я об этом говорил то есть не дошли до наших дней источники они были к сожалению утеряны те где вот описание астрологии много и принципов много а вот нумерологии немного ну один из вариантов который скажем я могу пользоваться я очень пытаюсь соединить эти комбинации поскольку все таки я имею и так скажем западное образование и восточное образование поэтому мне то, сказать, интересно, я не люблю одно отделяться от другого, это, ну, скажем, с моей точки зрения, это нелогично. А, так вот, если говорить о сегодняшнем дне, то первый момент – астро. астра, как я это называю, астронумерология, то есть астрология плюс нумерология. То есть астрология, мы находимся сегодня, люди, которые родились сегодня, 22 ноября, они находятся э, под влиянием трех планет, это Солнце, это Марс, это Уран в созвездии Скорпиона не буду сейчас вдаваться в детали, астрологи это серьезно проанализируют но сочетание этих планет очень такое интересное, поскольку с моей точки зрения здесь имеет значение Уран и Марс потому что что такое Уран в ведической нумерологии есть такое понятие, их называют полностью ноутс или узлы северный и южный узел луны. То есть, во-первых, 2-2, 2 число, двойка это луна. То есть две двойки получается. И мы приходим, посуммируя эти две, два этих числа, мы приходим к четверке. А четверки я говорил достаточно много. Есть специальная программа, это называется Раху и Кету. То есть, дорогие наши радиослушатели, youtube зрители вы можете найти эту программу и посмотреть, кого это интересует. В тумерологии есть два управляющих числа, их называют мастер. Числами это 11 и 22. 22 – это люди, которые 22 числа родились, любого места на самом деле, они обладают очень и очень серьезными качествами. Ну, к можно привести Ленина. Вот. Да, 22 апреля, когда земля, да. когда позабыты метели, в рощах цветут тополя, я помню. Где-то да. секторе. Да. Да. Вот, а, родился великий вождь советского народа Кормчий, вот. А, и он обладал качествами, которые всем мы знаем. Но потом выяснилось, так, когда развенчивается все когда-нибудь развенчивается. Выяснилось, кто такой Ленин кем он на самом деле как бы был, но ведь все мы знаем о том, что он, в общем-то, сотворил Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, но, то есть это один революционер. Такой, да. Ну, один из он был идейным, он был вождём, идеальным да. вдохновителем. Короче говоря, люди, обладающие, вот родившиеся в этот день, обладают очень и очень и очень серьезными качествами. И... Которое можно направить на, благи, на благие дела Которое можно направить и наоборот вот. И постоянно идет такой раздрайв Почему? Потому что 22 это 4 А 4 это планета Раху А планета Раху это очень и очень интересная И это очень и очень серьезная планета, планета И в низшем своем проявлении это очень негативное качество То есть это полное буйство полное э, какое-то неприятие никакого мнения, полностью в своем концентрации на себе самом э, или себе самой. И вот что хочу, то и делаю, то и врачу. И полностью, диск, и полностью конфликт э, окружающего мира и этого человека, который родился, может быть. Но тем не менее, это трудяги, это в хорошем проявлении. Это люди, которые очень духовные могут быть, которые верят в высшее свою, скажем, природу человеческую, то есть не от обезьяны произошедшего, естественно. Ну какие все на самом деле. Не ну, от кто его знает. приверженность теории Дарвина они говорят по-другому, поэтому mm. э, у них есть свое мнение. Ну, короче говоря, э, вот такая вещь. То есть они э, обладает очень и очень, повторяю, серьезное качество, не буду сейчас сдаваться, там конкретно э, есть вот и в нумерологии, в моих, скажем, там программах есть, об этом можно послушать. Вот. 11 число одиннадцать умножить на двадцать то есть сочетание вот этих двух одиннадцать это уменьшенная копия будем так говорить двадцать то есть это люди которые могут сниться вещи сны которые могут являться провидцами которые могут являться профитами действительно которые могут видеть ну, какие то такие вещи которые недоступны э, какому то другому человеку э, вот э, что еще? Еще раз, если они совладают со своим темпераментом, со своим характером, поскольку это неуправляемость полная, полнейшая, тогда они могут достичь очень и очень серьезных высот и быть лидерами. Очень... Но если они не будут владать, если они не будут, скажем так, к другим людям относиться адекватно, воспринимая, что у каждого свое мнение, и нет никаких с этим проблем. То есть кто-то хочет верить, кто-то хочет не верить, но это не значит, что его надо, так сказать, набить И говорить, нет, вот ты должен делать так, поскольку это так правильно Правильно это для этих людей, но в то же время это может быть совершенно не так для других людей И это надо точку зрения такую уважать а, Что еще? Ну, э, во-первых, э, значит, день, день недели он связан с Солнцем. 1, 4, 2, 7. То есть, это вот цифры, которые 1, 2, 4, 7, они, вот эти цифры, испытывают друг друга, другу, если можно сказать, притяжение. То есть, те люди, которые родились, скажем, 22 числа, 4 числа, 13 числа, они испытывают притяжение вот тем людям, которые родились таких же чисел, и 2, -го, 11 числа, 20 и 29 числа и людям которые родились 7 16 25 числа вот это вот такие скажем такие моменты если мы вернемся опять же к планетам марсу и урану то характер людей которые находятся под влиянием этих планет он может на них оказывать очень такое разрушительное влияние в том плане, если они не будут справляться, эти люди, со своим темпераментом то тогда могут появляться у них какие-то, скажем, образования в теле нехорошие, нехорошие. нехорошие, да, вплоть до злокачественных опухолей Еще раз, день недели я уже сказал, да, это воскресенье это благоприятный день воскресенья, в какой-то степени понедельник Uh, вот воскресенье-понедельник это два благоприятных. Первый на первом месте стоит воскресенье, на втором месте стоит понедельник, то есть какие-то важные дела, какие-то, ну не знаю, контракты подписания надо делать вот именно в эти дни, желательно делать в эти дни, поскольку, так сказать, ну, планеты будут благоприятствовать вот этому вот. Uh, ну что, если мы говорим о камнях, драгоценных камнях, поскольку камни это uh, проявление планет на Земле. И для усиления качества рекомендуется носить определенные камни, драгоценные камни И для устранения каких-то негативных воздействий, влияния, допустим, на нас, планет ну, хотим мы, не хотим, так оно, в общем-то, есть и так оно работает То вот желательно носить такие камни, вот этих планет То есть, скажем, вот уран, да, это камень сапфир. Марс – это камень, коралл, рубин. Ну, можно носить какие-то фиолетовые, скажем, аметист, можно носить камень. Дальше что? Гранаты. Это то, что касательно камней. То, что касательно одежды, то в одежде должны приобретать цвета, Работа. вот такие, вот такие цвета фиолетовые, ну, в зависимости мужчина или женщина, да попурного цвета возможно mm -hmm. да. ну что касается сегодняшнего дня тут надо тоже иметь это ввиду поскольку сегодня вторник ну а вторник это Марс и поскольку люди которые родились 22 ноября они еще этот попало на этот день недели Марс то это так сказать усиливается благоприятное проявление планеты и дня для этих людей. То есть желательно в этот день носить в своей одежде что-то такое красного цвета. Ну, это может быть и снаружи, это может быть и под одеждой, но красного цвета. Для женщин это, возможно, может быть, скажем, сумочка где-то вот оттенка красного. Ну для мужчин может быть галстук, может быть какой-то значок, ленточка и так далее. Ну это такой момент. Дальше еще надо отметить, что если мы говорим о том, что все-таки солнце оказывает влияние на этих людей, то желательно носить помимо каких-то духовных таких вещей, которые помогают данному конкретному человеку то им ну, вот, скажем так, какие-то золотые вещи надо носить, поскольку золото – это солнце. Ну и что еще, скажем, рубины. Вот, к примеру, да, то есть красные, красные, что это камни, вот то, что красного цвета, поскольку сегодня, скажем, вторник, то есть это вот благоприятно носить. Ну, таким образом, Хорошо, спасибо, Майкл, очень интересно, на мой взгляд, очень интересные и глубокие рассказы в отношении нумерологии, также же, как и по теме, связанной с деньгами. Дорогие наши слушатели, зрители, если у кого-то из вас есть вопросы по темам, которые мы сегодня поднимали, мы на них с удовольствием ответим. Не стесняйтесь, задавайте нам. Майкл с радостью осветит все эти проблемы. И спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Спасибо, Майкл. Спасибо, Владимир. Спасибо, дорогие друзья. Я хочу еще добавить то, что у нас э, можно задавать вопросы. Ну, во-первых, это тройное W. SunGatesRadio.com. SunGates108. Солнечные обороты. Переводится на конце буква С по-английски. SunGates108. Это наш Skype. Телефон 847-226-9956. Ну и э, программы обрабатываются, потом они появляются на YouTube и на Facebook, там тоже можно ставить свои замечания, э, предложения и задать свой вопрос. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания.